Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жавниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим о том, почему невротику так сложно быть спокойным. И здесь я, на самом деле, решил снять это видео, потому что сам часто очень слушаю аудиокниги, изучаю все время новое, и очень много специалистов в работе подсознания говорят о следующих вещах. И часто я слышу в книгах, что, например, если вас что-то пугает, вам нужно отбросить эти мысли, или вам нужно взять на себя ответственность, вам нужно принять решение, возьмите жизнь в, свою, в свои руки, просто реализуйте свой скрытый потенциал, найдите в себе внутренние силы. То есть проблема в том, что вы такой, какой есть сейчас, тревожный, боящийся, там, с неуверенностью, с вашими переживаниями и убеждениями, мировосприятием. И какой-то специалист вам говорит, вам надо стать уверенным в себе, энергичным, сильным, амбициозным, дисциплинированным, спокойным там, и так далее. И вы, получается, думаете, что это один и тот же человек. Но это разные люди. То есть вот вы, какой сейчас есть, это вы один. А представьте себе свою такую же копию, вот просто вот вы вот смотрите на человека, а он спокойный, умиротворенный, расслабленный. В тех ситуациях, где вас колбасит, он расслабленный, умиротворенный, спокойненько сидит себе, попивает сачок, смотрит на небо и думает о хорошем. Это же совершенно другой человек. И нам говорят: вот ты должен как человек стать каким-то другим человеком, просто взять и как-то стать другим человеком. Никто не может стать вдруг другим человеком. Конечно, никто вам не скажет, как, то есть, как я вот сейчас со своими условиями могу стать вот таким человеком, уверенным в себе спокойным, с нормальной самооценкой, с низким уровнем тревожности. Никто не говорит, как стать таким человеком. Почему? Ну, к сожалению, потому что никто не знает. На самом деле я знаю, как вам стать спокойным человеком. И вот это самое классное, что реально у каждого из вас есть возможность стать спокойным. Но просто вы должны понять, что вы не сможете им стать сами по себе сейчас. То есть вы, типа, приняли решение стать спокойным, и стали. И многие из вас думают, что это что-то сверхъестественное. На самом деле это не сверхъестественное, но это и не простые вещи. Это какие-то вещи, которые имеют определенный объем некий информационный, действенный и так далее. Теперь давайте определимся, что вас отличает от человека сейчас, от спокойного. да, То есть вас сейчас от вас спокойного. Да? Вот Предположим, что мы говорим о том, что ваше эмоциональное состояние, оно связано исключительно с вашим восприятием объективной реальности. То, как вы воспринимаете жизнь вокруг себя, это и вызывает у вас эмоции. Если вы сейчас воспринимаете свою жизнь через убеждения, например, какие... Я чем-то болен, со мной что-то не так, люди плохо ко мне отнесутся. Или убеждение в будущем будет плохо, я не справлюсь, я не смогу. Или произошедшие события, со мной поступили плохо, я тогда, с, такое повторится плохое снова у меня в жизни. Вот это набор ваших текущих убеждений, формирующих у вас повышенную тревожность. Нам нужно, чтобы этих убеждений не было. Но их не может не быть вообще. Они должны быть заменены. Заменены. И вот здесь вы наверняка сейчас думаете, да, я знаю, на что их заменить. Я заменю их на такое. Если раньше я думал, что люди ко мне плохо отнесутся, то сейчас я буду думать, что люди ко мне хорошо отнесутся. Если я думал, что в будущем все будет плохо, то я буду думать, что в будущем все будет хорошо. Если я буду думать, что раньше я думал, что в прошлое то, что случилось повторится, то сейчас я буду думать, что прошлое никогда у меня не повторится. И это бред потому что вы в итоге переворачиваете медаль своего черно-белого мышления, но при этом с ним же и остаетесь. Ну и к тому же, если вы хотите быть спокойным, вы должны думать о будущем. Вот смотрите, в чем логика. Если я думаю, что в будущем все будет плохо, я испытываю страх, я нахожусь в негативных эмоциях. Если я буду думать о будущем, что все будет хорошо, я буду рад. Я буду находиться в позитивных эмоциях. А мы сейчас говорим не про позитивные эмоции. Мы сейчас говорим о спокойном состоянии. Представьте себе такую точку равновесия. 0. Плюс 10 – это максимальная радость. Минус 10 – максимальная страх и паника. Вам нужен ноль. То есть, когда вы думаете о будущем, это не должно вообще никаких эмоций вызывать. И поэтому ваша попытка перейти из «все будет плохо» во «все будет хорошо» Она обречена на провал, потому что вы начинаете все равно переходить как бы из беспокойного состояния, ноль проходите и переходите в радостное. А потом опять, когда какие-нибудь стрессовые события, негатив случается, вы уже не можете думать, что все будет больше чем хорошо, и вы снова возвращаете то, что все будет в будущем плохо. Теперь, что происходит с вами? Если мы разложим ваши текущие убеждения, которые формируют у вас негативное эмоциональное состояние и отсутствие спокойствия, то это будет в каждодневных ваших восприятиях того, что происходит с вами. Я уже много раз говорил, что есть всего два направления, на которых вы реагируете. Ваши планы на будущее и то, что уже случилось в жизни в прошлом. Проблема в том, что вы не можете нейтрально воспринимать планы на будущее и то, что произошло в прошлом Вот основная проблема, почему вы не спокойны, ни здесь, ни завтра, ни послезавтра Чтобы вам стать спокойным человеком Вам нужно, чтобы каждый день все, что происходит в вашей жизни Все возникающие планы или все возникающие произошедшие ваши события Воспоминания, то, что вы увидели, услышали и так далее за день да? Чтобы вы это воспринимали нейтрально для того, чтобы вы это воспринимали нейтрально, все очень просто. Сейчас просто вы, надеюсь, это поймете. Кто поймет, напишите в комментариях, я понял. Хотя бы посмотрю, сколько у вас таких. Значит, ваша задача есть определенное конструктивное убеждение, которое вы должны подтверждать каждодневным изменением восприятия к текущим тревожным событиям. То есть, если у вас возникло тревожное событие, значит вы увидели в плане негативный сценарий, либо объяснили одной пугающей причиной то, что произошло. Ваша задача вот эти ситуации нейтрализовать, перевести их в нейтральные состояния. Для того, чтобы перевести их в нейтральное состояние, вам нужно воспринимать эти ситуации по-другому. Где вы что-то планируете, вы должны, быть, вы должны воспринимать так, что в будущем всегда очень много вариантов от плохого до хорошего, и чаще всего происходят промежуточные, то есть нейтральные. Для того, чтобы это убеждение подтвердить, вам нужно каждый раз в планах находить эти варианты, чтобы вы переставали верить как в позитивный исход, так и не в негативный, чтобы ваша уверенность склонялась к нейтральному промежуточному варианту, к среднему варианту не хорошему неплохому чем ближе вы будете к уверенности к среднему варианту тем ниже будет ваша тревожность за последствия и тем спокойнее вы будете относиться с точки зрения того что все будет хорошо то есть вы как раз таким образом к нулю и приходите когда видите все варианты и находите промежуточные в которых уверенности больше это то как мы разбираем планы дальше любое произошедшее событие в жизни всегда является естественным следствием своих совокупных причин то есть каждое событие уникальное следствие своих совокупных причин Каждая ситуация разная в жизни, и когда вы понимаете совокупные причины, которые совпали и привели к этому событию, вы уже автоматически воспринимаете естественно то событие и перестаете в данный момент считать, что оно может повториться. Потому что тогда были свои совокупные причины. Когда у вас что-то произошло и вы находите совокупные причины того, что произошло, вы автоматически подтверждаете конструктивное убеждение, что всю жизнь происходит естественным образом вследствие совокупных причин. И получается, что таким образом вы убираете ситуацию запасных, что вы боитесь, что это болезнь, одна причина, и повторится одна причина, а начинаете воспринимать это естественно, исходя из совокупности причин. Это позволяет спокойнее относиться к ситуации, переставать объяснять то, что произошло одной пугающей эмоционально заряженной причиной. И вот таким образом, каждодневная ваша работа над изменением восприятия, поиском причин, поиском вариантов подкрепляет правильные убеждения. Теперь представьте, что вы так делаете, делаете, делаете, делаете. И вот спустя дни и разобранные ситуации, вы вдруг оказываетесь как раз тем самым спокойным человеком, который каждый день, когда сталкивается с планами, видит много вариантов, спокойно их воспринимает, не радостно, не тревожно, а спокойно. И нет. Он в нуле, в спокойном состоянии. Когда что-то произошло, он не понимает, почему произошло. Он знает совокупные причины, что совпали, привели к этому. Даже не знает конкретно этих причин этой ситуации. Но он уже нашел причины во многих других и считает, что они есть и здесь. Можно их найти. И он уже автоматически воспринимает спокойно и естественно любое произошедшее событие. И он опять же остается в спокойном состоянии. Вот так вашими отдельными действиями, разбирая отдельные ваши тревожные события, которые в течение каждого дня возникают, вы очень быстро становитесь спокойными людьми. Вот вам формула, как из вашего сейчас состояния перейти в состояние спокойствия. Кто это сейчас понял, пиши в комментарии «Я понял» и, соответственно, ставим лайк. Спасибо за внимание, друзья. Всем пока.